Привет, Дрюх! Как твои дела? Пиши в комментариях. И, возможно, мой секретарь опубликует их. Итак, следующий рассказ номер 9. Лайфхаки, как увольнять клиентов. Вступление!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 Книга называется ⁇ Беседы современной молодежи ⁇ проверена на практике, лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на простоях интернета. Поехали! Сегодняшний день ⁇ это 8 ноября 2013 года. Я буду говорить своим голосом, Саня будет говорить... Каким а голосом? Тут еще будет Сергей. Ну, Сергей будет говорить голосом таким. Да. Вот. Вот так. Поехали. Сколько людей, я не спрашиваю, все твердят одно и то же. Много букв и фон раздражает. Всем нужен упрощенный вариант. Белый фон, элементарная карта сайта. Я у того чудика спрашивал. Вот, вот отчет. работаешь Наша портфолио cartower.com доска объявлений PRBoom.com а ты что именно делаешь? IT-безопасность. и администратор. И немного программирую. Сейчас изучаю программирование. Мне мой сайт нужно немного раскрутить. Напиши адрес. Ответ дам на днях. Кон контекст. 3000 гривен. Баннер. Разработка. 300 гривен. Размещение в зависимости от ресурсов от 500 гривен. Рассылка на мыло от 500 гривен. Регистрация в каталогах от 1000 гривен. Рассылка по, по доскам от 500 гривен. Вот мой ответ, это оценки за месяц. Рассылка на мыло. Текст предложения ваш? Твой текст, только рассылка. То много за рассылку? Я знаю, по 800 900 гривен берут за рассылку. То вся херня, бабки три б... гребут. Мне контекст сделали 300 гривен. Только ребята в России укатили. Я понимаю, но в СНК есть и Они должны за, ответ... за объем работы, а не просто с потолка. Баннеры рекомендую сделать, у нас цены не с потолка, кстати. Баннер согласен, в конце недели, может, договоримся. Когда-то у меня был баннер, но я его удалил. Хорошо. Тогда свяжись с Асом. Хорошо, свяжусь. Пошло некоторое время. Привет, ну как с Асом связывался? Нет, мне бесплатно делают в отделе. Мы бесплатно не работаем. Конец переписки. Правильно ответил. О, наконец-то ожил. Ты что, по ночам работаешь, что ли? Есть заказы? Это хорошо. Особо нет. А мне снова искать работу надо. Я ее ищу вообще постоянно. Ну, во всяком случае, у тебя есть навыки работать дома. А я, кроме как охранять, имею еще навыки складские и администраторские. Я пробовал админом, админом на сайт. Места заняты, предложили фигню менеджерам в инете, или как это агентам, минимум 5 аккаунтов в одноклассниках по 5000 человек. В каждом ВКонтакте тоже самое, и еще штук 10 скайпов. У меня ПК не потянет таких нагрузок. Да и на каждый аккаунт в одноклассниках нужен отдельный номер телефона. Ты в своем деле ас, а я в своем. Охрана, это тоже профессия. Я сейчас думаю вот о чем сейчас время связей и специалисты особо никому не нужны сейчас все теплые места забиты родственниками без квалификаций по блату вот фотография моего бывшего рабочего места глянь на фото изображение значит улица петровского я на улице как этот получается как этот как его парковщик вот дождь снег пофиг будки нету какой же таки крутись. А это рабочее место, которое обещали, но там сидит начальник. Я там только кушаю. Кушал. Говорили одно, оказалось другое. Посмотри, это недолго. У нас с тобой, Саня, много общего. Мы с тобой работаем все время на себя. Ты делаешь заказы разным людям, а я храняю разные объекты, набираюсь опыта, зарабатываю денежки, накапливаю идеи, узнаю интересную информацию, постоянство. Нет, так же, как и у тебя. Оно было бы, если, например, с одним заказчиком на протяжении лет 50. Только разница в том, что ты дома в основном, а я с выездами или с выходами. Вот, поработал 4-5 дня, заработал немного. Мне это чем-то напомнило земельно-строительной работы. А, вот, кстати, почти, что этот типок дальше пишет. Я ему пишу. Мы бесплатно не работаем. Мы бесплатно не работаем. Да. У меня в главке отдела по борьбе с киберпреступниками начальник знакомый дал команду бойцам все сделать. Всем сейчас работать тяжело. Почти последнее. Я что-то не понял. Что он там угрожает, что ли? Не знаю. Вот его адрес. Я тоже не понял. Ты ему скажи, что он слишком низок для нас. И пришли ему, как ты станешь хе ковичем. Он сразу испугается. Ходить не надо. Главное преимущество перед противником... Да забей на него! В общем, не давать ему козырей поменьше о своих возможностях, да я ничего, просто это его ответ. Если он губит, то просто не отвечай ему, а еще лучше удали из контактов. Я тебе написал. Там да мне уже всякую чушь писали, типа что налоговую натравят. Да, когда? Что приедут ко мне с маяльником и взад его засунут. Ого! Когда же это было? Короче, куда они приедут, если они даже не знают, куда ехать и на кого подавать в налоговую? IP выясни и сравни с этим адресом страницы. Но это все тупые малолетки. Короче, чего? ладно, проехали. Ну да, меньше слушай таких. Они все герои, когда по ту сторону монитора. Да, это точно. А сами сидят, не бой, соску просят. Если человек неадекватный, то я его просто удаляю и больше не общаюсь. Он мне пишет, там пытается что-то, я его вообще баню короче, и нафиг его. Этот книжками торгуют на книжной балке. На улице, представляешь, и зимой, и летом, вот ему и завидно. Сайт имеет, и ума нет, как через инет торговать, не уходя из дома. Сайт это еще не показатель, я говорю о том, что имея сайт с продукцией, можно торговать. «Можно, конечно!» «Вот я продаю диски. Что, я на улице стою? Или у меня арендуемая площадь, что ли?» «Голову иметь надо на плечах». «Вот-вот!» «Мне только капитал надо развить для закупки». «Ладно, Максимка, болтать хорошо, конечно. Но, как говорится, о том, какие мы суперски, но поработать тоже надо». Так мы же не болтаем, а делимся опытом. Ты лучше пользу извлекай и учись читать между строк, учись. Я, например, погромить не могу, когда у меня скайп постоянно орёт. Это отвлекает. Ты ж знаешь, у меня колонки вот каждая. Да, знаю. Мы ж тебе писали. Первый альбом и тортопар. Да. Лучше почитай. Вот тебе ссылочка. HTML5. Полезнее будет. Вот, друг, ты ознакомился с новым рассказом номер 9. Подписывайся на мой канал и каждую субботу ты будешь первым, кто прочитает новые вехи жизни Макса Вехова. Пока-пока.